Здравствуйте! Сегодня новинка от Rossignol бомбическая, взрывающая весь мир ботинок без скоростного катания New спортивский boot Поехали! Сезон 18-19, новинка от Rossignol в ботинках, хотя, в принципе, ботинки от Rossignol вполне нормальные, я даже делал на них обзоры сегодня вот этот ботинок мне попался в руки который просто взрывает мой мозг а что с ним так и не так значит то есть ботинок чисто рейс рейс то есть все подошва рейс конструкция рейс канцинг односторонний рейс никаких там ничего не переключать ничего чисто рейс жесткость 120 такой вот я купил и помчал ну давайте вот разбираться что с ним так что не так самое то что меня реально в нем привлекло это ширина его колодки 104 104 вот 104 вот. Я точно знаю, что в принципе в него можно запихать слона вот так с легкостью, просто так чпок, и он туда такой бульк, и такой все. Это ботинок, который подойдет в магазине всем, просто всем. То есть любой человек, который его оделся, любой, даже тот, которому уронили два раза э, гирю 64 килограмма на ногу, и она стала как ласта влезет в этот ботинок, застегнет ему, будет комфортно ему. Здесь толстенный валенок, толстенный валенок, который, естественно, сжирает весь этот объем, якобы фиксирует там ногу. То есть вот я точно знаю, что вы сейчас придете в магазин, возьмете этот ботинок, расстегнете, оденете, застегнете. Походите хоть 20 минут, хоть 40 минут Хоть час вы в нем походите в магазине Вам будет хорошо Посмотрите туда этот трэш Ребята, там просто пипец Там сплошная вата Когда вы покатаетесь в нем недели-две Просто две недели покатаетесь Эта вата вся сомнется Ваша нога там будет болтаться как угодно Как угодно Никакой жесткости 120, естественно, быть там не будет уже, просто потому, что ничего вашу ногу не зафиксирует никак, никогда. Несмотря на все эти количество клипс, неимоверное, ничто. То есть дальше вам нужно будет бегать, искать, кто вам его зафор заформует каким-то образом, либо забудфитит. Но надо помнить, что бутфитеры могут сделать из маленького ботинка большой в обратную сторону, пока есть только фишеровская технология и все, как бы, то есть, ну вот, будете умолять продавца отдела Fisher ботинок вакуум Fit, чтобы он вам этот ботинок на ногу насадил, чтобы у вас какая-то фиксация пошла. То есть итог, подведем итог. Я считаю, что такой ботинок нужно покупать только очень осознанно, да, если у вас действительно широкая нога, если он действительно подходит вам по колодке, если у вас нога действительно там 104 миллиметра, если у вас нога меньше, то покупать его не стоит, каким бы комфортным он вам на момент примерки не показывался. Все, проблемы гарантированно, если вы его купите. Обходите мимо, не видите на рекламу все пойду поищу следующий перла от россиньёва или там от кого-то другого а, помните что в катании нужно все-таки кататься они а там комфортность там в магазине все чтобы не пропустить следующий ставьте лайки подписывайтесь пока